Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. На улице уже холодно, и хочется чего-то тепленького, летнего. И именно поэтому я решил сделать по-настоящему теплую подборку. Это топ самых крутых водных горок! Подборка получилась на 20 минут, поэтому я думаю, вы успеете насладиться просмотром. И, конечно же, перед просмотром запаситесь вкусняшками и присаживайтесь поудобней. Жду от вас царский лайк и, конечно же, подписку на канал, если вы еще не подписаны.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 На очереди DreamWorks Water Park, находящийся в торгово-развлекательном комплексе American Dream на территории спортивного комплекса Middlelands в Истритерфорд, Нью-Джерси, США. Достопримечательностью аквапарка считается гидромагнитная американская горка длиной 490 метров под названием Toothless Reckin' Torpedo. Интересный факт. Этот аттракцион посвящен франшизе «Как приручить дракона». Сказать о том, что поездка получается увлекательной, значит ничего не сказать. Вся жесть начинается с длительного ожидания, пока плод достигнет точки старта. Мне кажется, уже на этом моменте я бы бежал так, что пятки сверкали. Хотели бы на ней прокатиться? О нет, на это я не подписывался. Даже не заставляйте смотреть. Ладно, только ради зрителей уговорили. Фух, это magic twice водная горка которая находится в люксембурге открылась она в 2019 году состоит из двух параллельных дорожек съезжая по которым можно соревноваться с другом кто быстрее достигнет воды горка имеет длину около 94 метров и предлагает систему таймера особенностью magic twice являются яркие светодиодные эффекты сопровождающие во время поездки честно я бы попросту не смог прокатиться на такой несколько раз не закрыв глаза но идея с соревнованием мне очень понравилась. К тому же я люблю быть первым. А это еще одна балдежная горка, которая будет доставлять вам удовольствие не каких-то 15 секунд, а целых 4 минуты. Да-да, именно столько времени в среднем и занимает спуск с нее. Открылась она в 2019 году в Малайзии и находится в тематическом парке Escape. Полная длина горки – 1111 метров. Во время поездки вы можете любоваться красивыми видами джунглей, среди которых она собственно и находится. Горка изготовлена из армированного полимера и крепится к стальным опорам. Ее верхняя площадка находится на высоте 70 метров, куда посетителей доставляет подъемник. Поэтому одна дорога к началу горки уже доставит вам море положительных и незабываемых эмоций. Интересный факт, в момент строительства этой горки ближайший вариант по длине составлял около 600 метров, что практически в два раза меньше нее. Бывают такие аттракционы, когда ты испытываешь непередаваемые эмоции от захватывания духа. Это происходит из-за резких подъемов и не менее резких спусков. Также, само собой, подобное случается и из-за скоростей. Но вот лично я раньше и подумать не мог, что ты можешь испытать непередаваемые эмоции от обычного плавного спуска без ускорений или виражей. Вся соль этой дороги в том что ты как будто на кочках тебя постоянно переворачивает что-то подталкивает перекручивает в общем реально испытывают твой вестибулярный аппарат не иначе поэтому все те кто не боятся тошноты прошу на этот аттракцион он по-любому вам зайдет своей нестандартностью О, а это что-то новенькое здесь вы тоже сразу же попадаете в транс из-за вот этих странных изгибов во время спуска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 Что ж, настало время отправиться в Долливуд Сплэш Кантри, водный парк, располагающийся в предгорьях Грейт Смолки Маунтинс. В нем я предлагаю прокатиться на горке Fire Tower Falls. Что в ней особенного? Хм, даже не знаю, можно ли считать особенным очень резкий спуск с огромной высоты и с огромной скоростью. Для меня это как минимум повод, чтобы посмотреть на происходящее со стороны, а не быть участником. За время поездки смельчак успевает вскрикнуть лишь П. По... Ну, до оставшейся части слова «Амагите» дело не доходит. Куда бы рвануть дальше? Точно, придумал. В аквапарк Ченстахова. Предупреждаю заранее, следующая горка может не понравиться тем, кто не любит резкой смены цветов. Ага, смелые какие. Ну ладно, держитесь. Признаться честно, за время просмотра я успел хорошенько залипнуть. В самом начале поездки нас встречают оранжевые направляющие на полу. После них идет яркая круговая подсветка с акцентом на синий. Далее звездочки, расположенные по бокам, направляющие сверху, а после небольшая темнота, которая лишь к самому завершению сменяется теми же звездами, верхними направляющими и другими огоньками. Вот на такой горке я бы прокатился со стопроцентной вероятностью. Оно того стоит. Этот аттракцион, а Пупена, подойдет для тех, кто хочет почилить вдвоем, втроем или даже в вчетвером. Кататься на горке можно на тюбе из четырех свободных мест. И нет, не смейте думать, что горка из-за этого не будет драйвовой и интересной. Как раз-таки тут все наоборот. По ней вы будете спускаться через красивую радужную трубу, выводящую неожиданно на резкие повороты и скатывания. Если на картинке это кажется недостаточно увлекательным, то в жизни вы с первого же захода заберете свои слова обратно. Горка реально очень интересная и захватывающая. Тем более, когда еще вы будете сидеть прямо напротив друг друга и смотреть, как его с головой окунает в воду на вираже? Ну разве уже это того не стоит? И еще одна воронка. Как ни странно, не похожая на обе предыдущие. Здесь компания друзей садится на плот, их сталкивают вперед, и они некоторое время едут в трубе. Совсем скоро внешняя обстановка меняется, и ребята оказываются снаружи.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 Больше всего я люблю горки-воронки. Я их еще называю сливом в унитаз. Нет, правда, этот же процесс очень напоминает слив. Горка располагается в Benji Wonderland, Малайзия. Прокатиться на ней можно даже компанией. Согласитесь, необычно наблюдать за тем, как людей буквально засасывает в воронку. Но со стороны она кажется куда страшнее и массивнее. Каждый из нас, да даже каждый ребенок, знает, как выглядит река и ее течение. Но вы когда-нибудь имели желание оказаться частью этой самой реки? частью ее вот и спуска? Если да, то следующий аттракцион был буквально создан для вас. Он имеет зигзагообразную форму, по которой вы как змея будете спускаться вниз к бассейну. Все это сопровождается внушительным напором воды и реально создает клевые ощущения. Плюс очень здорово, что горка открытая, и вы всегда можете прикалываться или наблюдать за остальными». А это еще одна классная горка для целой компании. Для покатушек на ней используется большой плот, рассчитанный на нескольких человек. Начинается приключение с небольшого спуска по красной трубе, после которого плот резко выезжает вниз, а после вверх. Далее снова труба и еще один разок. К счастью, скорость не особо большая, так что страшно не будет. Единственное, что уже за время просмотра мне поднадоел красный цвет, слишком неприятный для глаз. Кстати, для желающих получить хорошую дозу адреналина есть еще две подобные горки Vortex и «Каверн Чейз». Они будут поинтереснее, так как и съезжаешь быстрее и большую часть времени проводишь в закрытом пространстве. А это не может не напрягать. А эта горка подойдет всем тем, у кого есть хотя бы капелька терпения. Дело в том, что перед спуском вам нужно будет просидеть на подъемном механизме и дождаться пока тот поднимет вас на горку. «Для чего столько мороки?» – спросите вы. А я отвечу. Дело в том, что сама горка представляет собой что-то типа зигзага. Вы то спускаетесь, то поднимаетесь. Называется аттракцион «Штормовая горка». Почему? Ну, тут тоже все очень просто и понятно. Во время езды вас будут обрызгивать с разных сторон, бублик будет крутиться, а ваше дыхание постоянно замирать от очередного спуска. Короче говоря, аттракцион зачетный. Конечно же, его нельзя назвать экстремальным, но вот захватывающим можно характеризовать вполне. А как вы относитесь к горке, как я ее называю, бочонку? Ну, лично у меня она ассоциируется с унитазом, не знаю, как у вас. Человек прыгает в бездну в виде трубы, и через пару секунд оказывается в воронке, которая само собой засасывает его и выплевывает строго в центр, где его уже ждет теплая и спокойная водичка. Вообще, аттракцион реально неплохой, просто лично для меня в нем отсутствует и загадка, и драйв. А что вы думаете по его поводу? Напишите свое мнение в комментарии, будет очень интересно почитать. Венгрия богата термальными курортами, только вот детей и подростков не очень интересует отмыкание в горячих бассейнах. Другое дело аквапарк. Добро пожаловать в Ворлд. Это один из самых больших и самых необычных аквапарков Европы, визит в который начинается с... Э, экскурсии. Но приходить на эту экскурсию нужно сразу в купальниках. А секрет вот в чем. Стартовые площадки находятся в здании, которое напоминает древний индуистский храм.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 В процессе езды человеку предстоит трижды прокружиться, прежде чем достигнуть финишной прямой. Думаю, мне такое однозначно не подходит. Меня-то и на детских горках начинает тошнить, а тут такое. Нет, спасибо, я вам лучше со стороны посмотрю, поснимаю на камеру. А для смельчаков это аквалент в Ченокале. Но учтите, я предупреждал.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 Ставьте лайк, если тоже хотели бы проехать на этой шикарнейшей горке. Знаете, я тут подумал, в нашем списке определенно не хватает чего-нибудь релаксирующего для всей семьи. Ведь согласитесь, на предыдущей горке с детьми не прокатишься. Слишком опасно, да и допускаются не все. Другое дело, водопад бесконечности, находящийся в sea World Orlando. Эта горка отлично подойдет тем, кто любит наблюдать за стекающей вниз водой, слушая ее шум.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 Все очень красиво оформлено, как будто в стиле шахмат. Здесь тот же самый принцип, что и на предыдущей горке, только, как мне показалось, скорости повыше. Кто тут боится змей? вижу-вижу. Угу, Но не переживайте, я не собираюсь никак подкалывать и рассказывать пугающие о них факты. Просто следующая горка так и называется – питон. Найти ее можно в аквашоу-парк. Со стороны смотрится питон очень эффектно. Длинное туловище, огромная пасть с клыками, которая будто вот захлопнется. Глазище. Мурашки потел. Крипота, блин. Вот где нужно было снимать пункт назначения. Скажу вам, что внутри змеюки достаточно темно. Лишь иногда на пути встречаются фонари, но их недостаточно, чтобы все хорошо разглядеть. Даже не знаю, можно ли это считать грамотным решением, или лучше бы добавили какой-нибудь зелененькой подсветки. Хотя нет, в темноте еще страшнее. А страх здесь ключевое слово. А сейчас я предлагаю вам взглянуть на самую длинную водную горку в мире. Располагается она в Окленде, Новая Зеландия. Протяженность горки достигает 600 метров, а развиваемая скорость – 53 километра в час. Чтобы проехать по ней от начала до конца, понадобится почти две минуты стоит отметить что такой аттракцион не пользуется особой популярностью среди лентяев они попросту не хотят подниматься обратно на холм вы бы осмелились на такую поездку те кто спустились по этой горке говорят что это было незабываемо а эта потрясающая горка расположена в одном из парков диснея ее ключевая особенность заключается в том что практически всю дорогу человек едет в прозрачной трубе и смотрит не только на остальных людей но и на океан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 Компания, состоящая из четырех человек, размещается в тематических лодках, плотах и отправляется в настоящую экскурсию. В процессе ей предстоит плыть как над уровнем земли, так и подниматься по извилистым впадинам, доходя до освежающего спуска вниз по желобу, после которого ожидает бассейн. Лодки-плоты, оформленные под бревно, приводятся в движение колесами, расположенными снизу по бокам. Поездка длится около четырех минут. Отличный вариант, чтобы получше познакомиться с местом или осмотреться.